Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Надежда Мещерякова. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем вам о самых интересных событиях из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотри сегодня в программе. Мини-футбол. Кубок «Эконома». Обзор финальной части турнира. Чемпионат мира по хоккею 2021. Как сборная России вышла из группы и чего ждать в плей-офф? Начнем сегодня с локальных новостей. На этих выходных спортивный комплекс «Уникс» собрал под своей крышей студентов, выпускников и преподавателей в рамках финальной части Кубка эконома по мини-футболу. О том, какая сборная в этом году забрала трофей, расскажет наш корреспондент Егор Белоусов. 30 мая в спортивном комплексе Уникс прошли финальные матчи по мини-футболу. В рамках Кубка Эконома в первом полуфинале встретились команды преподавателей и выпускников 2. Начало финальной серии матчей выдалось зрелищным и бодрым. Матч оказался богат на адреналиновые события. Игроки охотно пасовали друг другу, проворачивали изощренные комбинации из нескольких передач и активно пробивали в ворота. Выпускники технично обыграли голкипера и забили мяч в левый верхний угол. На протяжении игры футболисты обеих команд с огромной скоростью метались по полю. Все следующие мячи забивали в ворота на бегу. Вратари просто не успевали реагировать на летящие во все углы сетки снаряды. Выпускники держали победу с внушительным счетом 4:1 в свою пользу. Второй полуфинал столкнул первую команду выпускников и сборную четвертых-пятых курсов. Первый тайм второго матча отличался невысокой скоростью игры, хаотичными перемещениями игроков по полю и агрессивным поведением. За считанные минуты до конца игры ворота выпускников опустили, голкипер подключился к атаке, но командное наступление было безуспешным. Сборная четвертых-пятых курсов не стала упускать шанс, атаковала пустые ворота, открыла счет и завершила игру со счетом 2:0, обеспечив себе путевку в финальный матч. Третья игра. Борьба за третье место снова вывела первую команду выпускников и преподавателей на поле Выпускники активно прессинговали соперников у их ворот, то и дело грозя открыть счет Но даже упорный натиск полной команды студентов обрывался ударом в штангу Преподаватели организовали серию техничных передач, перешли в контрнаступление, оттеснили оппонентов к центральной отметке, затем к вратарской площадке И оттуда точным движением забили первый мяч До ухода на перерыв преподаватели повторили успешный маневр и влепили второй В заключительном тайме выпускники отправили в ворота преподавателей два мяча середины поля Счет сравнялся Профессура отреагировала убойным хэт-триком. Попадание в сетку закрепили лидирующее положение команды на поле и в таблице. За матч команда преподавателей успела забить гол, дубль и хэт-трик. Итоговый счет 6-2. Преподаватели реабилитировали за недавнее поражение и получили заслуженное третье место. Заключительная игра, долгожданный финал. Вторая команда выпускников противостоит сборной четвертых-пятых курсов. С первых мгновений мяч у старших курсов. Ребята, опираясь на сыгранность и стремительные движения, провели мяч через все поле, обвели вратаря и вбили мяч в ворота. Ответка была незамедлительной. Удар выпускников в центр сетки стремительно выровнял положение команд на табло. Во втором тайме. Выпускники сменили стратегию. Футболисты стали перемещаться по диагональным линиям. Эта тактическая уловка спутала силы сборной. Зачистили резкие движения. То и дело мяч летел в штангу. Напряжение нарастало. Постепенно счет превратился из 2-1 в 3-2. Команде выпускников 2 удалось сохранить превосходство до конца игры и остаться непревзойденными победителями. Егор Белоусов. Неделя спорта. Теперь хоккей. В Риге продолжается чемпионат мира, где сборная России успешно провела групповой этап, заняв первое место. Амир Сабиров прямо сейчас расскажет, как это было в своем традиционном обзоре. В среду, 26 мая, сборная России проводила свой четвертый матч на групповом этапе чемпионата мира. На этот раз против Дании. В первом периоде обе команды имели отличные возможности забить. На пятой минуте был момент у Шулунова после броска от Барабанова. Но сейв Себастьяна Дамы сохранил равный счет. В середине периода уже сборная Дании не использовала свою возможность. Николас Йенцен опасно выезжал за ворот, но здесь уже Александр Самонов выручил. Сборная России смогла выйти вперед только в конце второго периода, играя в большинстве. Антон Бурдасов отдал на Дмитрия Воронкова, а тот, в свою очередь, на Ивана Морозова. И нападающий питерского СКА открыл счет 1-0. В середине заключительного периода россияне увеличили свое преимущество. Партнеры выбили Александра Барабанова на выгодную позицию, и он поразил дальнюю девятку ворот Датчан 2-0. Точку в матче поставил нападающий Акбарса Дмитрий Воронков. После выигранного выбрасывания Морозовым 11-й номер точно выстрелил в одно касание и 3-0. Сборная России набрала 9 очков. После двух дней отдыха россиянам предстояло сразиться за первое место в группе со швейцарцами. Как и в прошлом матче, счет был открыт только во втором отрезке. Капитан Антон Бурдасов сотворил сольный проход до ворота Ретта Берре и забил красивый гол 1-0. В середине третьего швейцарцы сравняли. Андрес Амбюль отдал передачу вслепую на Ника Хишера и тот отправил шайбу в пустой угол ворот Самонова 1-1. После этого россияне забили три гола за неполных 10 минут. Сначала на 11-й с передачи Сергея Толчинского забросил Павел Карнаухов. А после уже сам Толчинский сделал дубль. На 13-й он выбежал 1 на 1 с вратарем и обыграл его. А за 2 секунды до конца матча забил уже в пустые ворота. 4-1 победа российской сборной. Ну и, пожалуй, самый ожидаемый матч в группе был 31 мая против Швеции. Команда трех корон сохраняла шансы на выход в плей-офф, поэтому проигрывать не имела права. И хоккеисты это прекрасно понимали. Почти два периода шведа вели в счете благодаря голу Еспера Фредуна. Нападающий оказался самым расторопным на пятачке сборной России. В ассистентах Оскар Линдберг и Линд Ренкемпе Россияне перевернули игру в третьем периоде, когда за 12 секунд забили сразу две шайбы. Защитник Вашингтона Дмитрий Орлов подключился к атаке, обыграл защитника и отдал пас на Антона Слепышева, который отправил шайбу в пустые 1-1. А после Владимир Тарасенко не реализовал выход 1-1, но Александр Барабанов оказался первым на подборе и 2-1 в пользу России. Две с половиной минуты спустя шведы сравняли. Виктор Олафсон продемонстрировал свой кистевой бросок в дальнюю девятку. 2-2. Овертайм не выявил победителя. Дело за булитами, в которых сильнее оказалась сборная России. Победный бросок на счету Владимира Тарасенко. 3-2. Шведы впервые не попали в плей-офф на чемпионате мира. И уже на следующий день Россия проводила заключительную игру на групповом этапе против Белоруссии. Разница в классе сказалась уже в первом периоде, в котором россиянина забивали 5 безответных шайб. В первые 10 минут все голы были забиты с дальней дистанции. На 36 секунде матча Никита Несеров открыл счет. На пятой минуте Эмиль Галимов попал в пустой угол. Ну и на 10-й Максим Шолунов также мощно выстрелил. Закрепили результат в первом отрезке Михаил Григоренко на 11-й и Никита Нестеров на 17-й минуте. Точку в матче поставил Дмитрий Воронков, который реализовал свой шанс после передачи Антона Слепышева. 6-0. Сборная России заканчивает групповой этап на первом месте с 17 очками. В четвертьфинале сборная встретится с Канадой 3 июня. Амир Сабиров, «Неделя спорта». Ну и мы продолжаем говорить о хоккее. В студии у нас появляется спортивный обозреватель и просто наш очень хороший друг Александр Дегтярев. Саш, привет. Привет, привет. А, расскажи, пожалуйста, о своих мыслях по поводу группового этапа. Ну, групповой этап надо разделить. Все-таки есть группа А, группа Б. По группе Б, очевидно самый ключевой сюрприз нам преподнесла Канада своей ужасной игрой на старте и не очень хорошей на финише этой самой группы, поэтому а, я бы зациклилась вот конкретно на этом моменте, практически не попадание сборной Канады, которая чудом все-таки в итоге состоялась, даже несмотря на поражение во встрече с Финляндией, если я не ошибаюсь, в последнем туре. Ну а в группе под номером один я бы тут, конечно, больше акцентировал внимание на сборной России. Ну, очевидно, это все-таки наша сборная. Ну и стоит, наверное, сказать о невыходе в плей-офф сборной Швеции. Это тоже а, очень немаловажный такой аспект. Ну, просто если вот так идти по верхам, если говорить про какие-то а, общие вещи, я бы выделял вот это как самое интересное на этапе группы. Ну, а до да, частности, я думаю, мы еще дойти успеем. Uh, вот, сборная Швеции преподнесла сюрприз, сборная Канады преподнесла сюрприз, и если для одних это закончилось плачевно, то другие все-таки смогли в плей оф выйти, что для них, конечно, в нынешнем их состоянии, возможно, даже стоит воспринимать как успех. Ну, потому что все-таки видели мы сборную Канады в матче с а, США, и поражение 1-5, если я не ошибаюсь, Но это, это что-то с чем-то. Матч с какой сборной на групповом этапе ты бы выделил и почему? Но говорил уже о Швеции, и раз для нас это такой триггер, то, наверное, самым ключевым лично для меня в плане акцента и интереса стала игра сборной России с Швецией, как раз вот этот небольшой камбэк и победа в серии булит, в которой в итоге Шведов то домой отправила. И вспоминается очень классный видос, мне попался в ТикТоке не так давно, где Шведы перед чемпионатом мира, по-моему, в качестве промо ролика клюшками разбивали. Как это называть? Матрешки. Вот. И, и в итоге там, ну, такая компиляция прикольно получилась. Они разбивают, разбивают а, клюшками матрешки. И в итоге там показывают их грустные лица, когда они укатываются на скамейку после, а, ну, получается, рукопожатия после серии буллитов, видимо. Вот. Этот матч был ключевым, он получился достаточно напряженным и интересным. Понятно было, что шведам в той игре было нечего терять. С другой стороны, для сборной России это матч, который уже, по большому счету, не так многое значил. Понятно, там была еще и игра с Беларусью, которая вообще не значила ровным счетом ничего, но эта сборная чем приличает, что им не нужна какая-то экстра-мотивация, все-таки собрались не самые топовые российские хоккеисты в этой команде, им есть что доказывать, и они, в общем-то, это делают. В этой встрече это сделать получилось, удалось отправить одного из главных конкурентов домой, что, наверное, радовать не может. Не радовать не может. Вот, вот так. Какие сильные и слабые стороны сборной России ты бы мог выделить перед плей офф Слушай, ну вообще на групповом этапе были очень разные матчи. Они складывались по-разному, и, и разные линии в них себя по проявляли по-хорошему и по-плохому. Тут, конечно, стоит говорить о том, что сезон НХЛ, если бы вдруг завершился чуточку пораньше, и приехало побольше НХЛовцев, было бы шикарно и прекрасно. Но этого, увы, не произошло. Сейчас мы видим потенциал тех игроков, которые выступают на уровне континентальной хоккейной лиги. Мне кажется, оценивать кого-то конкретного или говорить про проблемы на какой-то конкретной позиции, ну, не совсем правильно по отношению к этим парням. Они свое дело делают, это приносит определенное удовлетворение. По крайней мере, мне нравится, как играет эта сборная. Да, есть огрехи, но они есть у всех. Но я бы не стал говорить о том, что сборная России фаворит в плей-офф. В 1-4 мы играем с Канадой. Как ты считаешь, Канада все-таки сильный соперник или не очень? Ну, надо понимать, что, да, действительно, это Канада не самая лучшая. Это не самая лучшая сборка сборной Канады. Но противостояние таких команд, оно тем и интересно, что даже несмотря там, на какие-то ослабленные составы, за счет морально-волевых, за счет какого-то... Настроенную игру, можно выдать совершенно другой результат, который команда на этапе группы, допустим, не показывала. И я бы не стал говорить о том, что сборная России фаворит в такой игре. Все-таки одноматчевые противостояния вот таких команд, в них абсолютно все, что угодно может произойти. Поэтому я бы даже в какой-то степени переживал за интригу в этом матче с точки зрения сборной России, потому что... У нас есть эта проблема, проблема недооценки соперника. Это проявляется абсолютно в любых видах спорта, командных в первую очередь. И вот сейчас, провалившись на групповом этапе, канадцы, конечно, э, ну, заставляют переживать, что мы на них плохо настроимся. Ну и твои прогнозы на финальную часть чемпионата мира? Кто же в итоге станет чемпионом? Знаешь, мне очень сложно говорить. Э, вот. Групповой этап это все-таки одно, а игры плей-офф абсолютно другое. И для того, чтобы делать какие-то прогнозы, мне лично хотелось бы посмотреть, по крайней мере, первый раунд. А, в нем очень часто бывает так, что отсеиваются очень сильные команды. Но ну, по крайней мере, мы точно знаем, что вылетит либо сборная Канады, либо сборная России. И уже как минимум на одного фаворита на этом чемпионате мира станет меньше. Поэтому я бы вот сейчас торопиться с... Таким вот прогнозом не хотел, чтобы потом просто в просак не попасть, но ну, а так, конечно, естественно, хочется, чтобы это была сборная России, крайне хочется, но, повторюсь, это не самая сильная сборная России, поэтому будем посмотреть. Если говорить про конкретные команды, мне бы хотелось увидеть в финале сборную США, вот что я думаю, конечно, хотелось бы видеть финал вместе со сборной России, но просто вот эти американцы, они интересные и... Мне кажется, что все-таки сборную США очень часто недооценивают. Сейчас у них есть возможность доказать, что люди, которые считают, что в Северной Америке только одна хоккейная страна, вот, вот, вот сейчас берите, доказывайте. Возможность прекрасная для этого есть. Они в одном матче это сделали, победив Канаду со счетом 5-1, как я уже говорил, по-моему, такой счет был. И вот если им удастся еще и в плей-офф доказать это на фоне остальных конкурентов, не только обыграв соседей, но и переиграв там условных финнов или выбив в сборную России, если это удастся сделать, то мы скажем, что да, США это действительно крутая хоккейная команда, хоккейная сборная, а так, ну, пока вопросы остаются. Большое спасибо тебе, Саша, за то, что пришел, за эту прекрасную беседу. А я напоминаю, что в студии у нас был спортивный обозреватель Александр Дегтярев. На этом все. Большое спасибо за внимание. Следующий выпуск вы можете увидеть во вторник. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.